Так, давай очень сконцентрированно мало... сделаем. Я могу, конечно, его я... дать. Может, может, это Конечно, сейчас мало наливается. Очень сконцентрировано получилось. Ну, что с аппалем только потому, что если я оставлю немного места, и вот в этом проблема. Тут проблема, потому что я оставлю немного места здесь, вот ну, так всегда Вот чуть-чуть Ну, так всегда бывает. Далее. Так всегда будет. Так всегда будет. Логично. Знаешь, значит, знаешь, что проблема? Я вот понял, что даже когда мы на, на притык заливаем, видишь, здесь немного есть еще, вот сама крышка отступает. Забьем на два пуска заселения и создания. Ах, ты вот, вот, вот, вот посмотри. Ищу, вот, вот посмотри, вот дай ко мне, пожалуйста, чуть-чуть опять. <музык> ну, в <музык> бажании гипс так, это такое дело. Похоже. Почему плохое? Нормальное. Уже скоро все мобильно будет. Даже... Дальше на столе. на столе. Как Электронная. Электронная... Или, это... Или это... Электронная кровать. А. а уже есть такие? Ну что, припай. Попробуй. Так, убирая стыдит. Давай, давай, давай, давай. <сесс> <стрелка> я убью <сесс> Ты срала? Блин, я уже треснула Я уже треснула, а Давай. Быстрей, чтобы <сесс> не Давай не Стухни быстрей Чтоб достало Нет, только Андрей <сесс> И, <сесс> не Ай Андрей, тихо Давайте на весу лучше, а то громко О, Блин, шашки. это <сесс> Деваетесь! <смех> <смех> <смех> Нет, ну я, конечно, буду такая достигая эффекта. <смех> ну блин, ну, ну это я не то. то. Ну ладно. <смех> <смех> это <плодисмент> дерьмо полное. Такие удобные сандикарии. Судя, да не надо. Сейчас руками достану. Да. да. <смех> ну все, я, конечно, еще он не достану, я конечно еще достаю. Тихо, ты сейчас 3-2-1. Нет, так сейчас мы по всей комнате. Так по всей комнате двигается. Вот сюда, вот сюда, да давай, давай, давай, давай, ура! Так, я а не понял, куда а куда еще? Вот, вот, вот, вот, еще один. Блин! Возление! Давай ты бегай его! Давай. Мы... вообще... разбили Что мы получаем? Мы... Три... <сёк> Четыре... <сёк> <сёк> телефон... <сёк> что мы сделали? Отсоединяем телефон и снимаем, блин Разъеб... <сёк> все разломали